Добрый вечер. Я вам сегодня расскажу про такую удивительную, странную, замечательную и при этом интересную вещь, как квантовая механика. Ну, для начала давайте разберемся, что же такое, собственно, квантовая механика. Квантовая механика это раздел теоретической физики, который был создан для описания микромира. Я более подробно остановлюсь на словах теоретическая физика. Что это значит? Ну, Чтобы пояснить, я расскажу один анекдот: физический факультет некоторого университета День открытых дверей. Вводит экскурсию абитуриентов по разным кафедрам, различным лабораториям. И показывает им установки различные там лазеры, детекторы. Все такое красивое, там светится масштабное. И тут голос из толпы, что «Простите, пожалуйста, а когда мы пойдем на кафедру теоретической физики?» На что экскурсовод возмущенно отвечает, что «Молодой человек, вы что, письменных столов не видели?» Ну, это я, собственно, все к чему, что… А теоретическая физика, ну и квантовая механика, как ее часть, создавалась такими умными людьми, карандашами и ручками в уютных кабинетах на бумаге. Но при этом она удивительно хорошо описывает окружающий нас с вами мир. И работает, поэтому, собственно, и является частью физики. Но, тем не менее, эти умные ребята написали кучу э, всяких странных, непонятных, э, иногда даже абсурдных вещей, которые вообще в голове никак не укладываются. Поэтому первый вопрос, который возникает при изучении квантовой механики, это «что вообще происходит?» Поэтому я попрошу хотя бы на время моей лекции, если кто-то в дальнейшем заинтересуется, абстрагироваться от принципов классической физики. А классическая физика — это та, которая изучает мир привычных нам масштабов. То есть вот все то, что до этого было понятно интуитивно, забудьте про все это. Ну, еще пару принципов квантовой механики, о которых я в дальнейшем буду рассказывать подробнее. Это то, что процесс наблюдения за экспериментом, он имеет значение даже в самом идеальном случае, он учитывается на математическом уровне. Я далее подробно расскажу, что это такое. И результат эксперимента, вообще говоря, не предсказуем заранее полностью вот с абсолютной точностью. То есть даже в самом идеальном случае невозможно точно предсказать результат эксперимента. Для начала стоит сказать, собственно, откуда вообще взялась квантовая механика, зачем ученым потребовалось создавать такую странную, непонятную теорию, из которой потом еще студентов из институтов отчисляют. Вообще, ну зачем? Дело в том, что к началу 20 века в физике накопилось достаточно большое количество экспериментальных данных, которые не имели нормального объяснения, и также многие теоретические расчеты давали вообще странные и непонятные результаты. Но я более подробно расскажу про один эксперимент, являющийся ключевым для квантовой механики. Это так называемый эксперимент с двумя щелями. Давайте себе представим какой-нибудь поток мелких частиц, ну, например, электронов. Кому сложно представлять электроны? Мне, например, сложно представлять электроны. Представьте себе, например, пескоструй, то есть поток вот мелких песчинок. На пути этого потока мы поставим щит, в котором есть две узкие прорези. Если мы после этого щита поставим экран и посмотрим, что на нем получится, то, ну, интуитивно понятно, что должно получиться две такие узкие полоски. Ну, значит, ученые направили поток электронов на такой щит с двумя щелями и получили, чтобы вы думали, нифига не две полоски. Получили они вот такую картину. Задумались, как же это объяснить. Ну, естественно, объяснили, и про объяснение я вам сейчас расскажу. Для того, чтобы понять, почему так получается, представьте себе электромагнитную волну. Опять же, кому сложно представить электромагнитную волну? Можете представить себе обычную волну, которая образуется на озере, например, там из-за того, что туда брошен камень. У меня на картинке гребни волны обозначены вот этими вот яркими бирюзовыми линиями. Поставим точно так же на пути этих волн такой щит, в котором есть две прорези. И посмотрим, что у нас получится. От этих двух прорезей будет распространяться две таких пор полукруглых серии волн, которые будут друг на друга накладываться своими гребнями, образуя такую сетку из максимумов и минимумов. Если мы все же вернемся к электромагнитной волне, то есть все то же самое, только электромагнитная. Я знаю, что это сложно представить, но электромагнитная волна, частный ее случай, это свет, ну, который наиболее нам привычен. Вот, и направим поток света на такую пластину с двумя щелями, на да, вот этот, собственный щит, получим Тоже же самую картину. То есть, что получается? Что поток электронов, про который мы говорили в начале, это на самом деле волна. Но как так? Ведь до этого же там электроны имеют свою массу, были эксперименты, которые подтверждают, что они как бы являются частицами, вполне себе такими маленькими, как песчинки. Но, оказывается, нет. Оказывается, объекты в микромире они являются как бы одновременно и частицами, и волнами. Это называется корпускулярно-волновой дуализм. От слова корпускула, то есть частица, и ну, волновой, то есть волна. Но вообще, кстати, не только объекты в микромире, то есть не только электрон, на самом деле мы с вами тоже являемся волнами, но чтобы мы проявили свои волновые свойства, нам нужны какие-то очень-очень маленькие щели, в которые мы банально не пролезем, поэтому мы не проявляем свои волновые свойства. Вот. И, в общем-то, все замечательно, но в каких-то случаях... Электрон — это частица, в каких-то случаях — волна, и на этом можно было бы остановиться, но смотрите, что какие дела. Через какую щель и по какой траектории пройдет один электрон, если мы вот его запустим через этот щит с двумя щелями? То есть в какую точку экрана он попадет, что с ним будет происходить? И тут выясняется вот какая штука, что если мы за этим электроном проследим вот прямо от начала и до конца, то вполне определенная траектория через вполне определенную щель и попадет на вполне определенную точку экрана, то есть прямо нарисовать можно. Но пока мы за ним не следим, он как бы проходит по всем возможным траекториям сразу и находится во всех возможных местах одновременно. Только в каких-то более вероятно, в каких-то менее вероятно, то есть в каких-то больше вероятности обнаружить электрон с такой траекторией. А в каких-то менее вероятных, в некоторых местах вообще невозможно, то есть вероятность равна нулю. Ну, опять же, я подозреваю, что сложно это все понять, сложно все это представить, поэтому я веду математическое отступление о теории вероятностей. И далее расскажу вам такой более, конечно, нереальный, но более понятный пример. Что такое вообще вероятность какого-либо события? Мы производим много-много-много экспериментов, и... Делим число раз, когда вот выпало нужное нам событие на число всех наших экспериментов. Если взять, например, игральную кость, и там, ну, с какой вероятностью выпадет число 3. Значит, мы кидаем, кидаем, кидаем, там, 100 тысяч раз кидаем, и видим, что число 3 выпало в 1 /6, э, случаев. Вот. Но ну, в, не, в некоторых случаях э, нам не нужно кидать, например, игральную кость там, 100 тысяч раз. Мы и так знаем свойства этого объекта, что... Если у нас игральная кость идеально, то каждое число выпадает с вероятностью 1,6. шестая. Представим себе мешок, в котором находится квантово-механический шар. Ну это просто шар, который имеет квантово-механическую природу и подчиняется законам квантовой механики. Ну значит мешок у нас закрыт и мы достаем один раз шар смотрим какого он цвета. Достали, значит таки смотрим красный. Положили обратно, закрыли мешок, там еще раз достали, оп, зеленый. Положили, достали, опять зеленый, там, положили, достали, синий. Что за фигня? Делаем эксперимент много-много раз, 100 тысяч миллионов раз. И выясняется, что в 30% случаев у нас он выпадает красный, в 50% зеленый и в 20% синий. Но пока он лежит в мешке, он как бы всех цветов одновременно. У меня тут вот такая картинка, где он мигает. Но это не значит, что если мы достанем его в тот момент, пока вот у него горит красный, он у нас окажется красным. Это просто вот для визуализации того, что, ну, ну, чтобы легче было представить, что он как бы одновременно всех цветов. То есть у шара присутствует такая неопределенность. А когда мы а, вот его, собственно, достаем, мы производим измерение, то есть вот тот самый процесс наблюдения, про который я говорила вначале, который имеет ключевое значение. Мы производим наблюдение, и он становится какого-то определенного цвета. Ну, Если представить пример из какой-то реальной жизни, ну, то это было бы равносильно тому, что у нас в мешке 10 шаров, 3 из них красных, 5 зеленых, два синих, но в квантовой механике-то у нас один шар. Вот эта идея о том, что какой-то объект может, быть, может иметь одновременно вот несколько различных свойств, то есть быть в нескольких местах сразу, проходить по нескольким траекториям одновременно, вообще произвело фурор в физике. И э, потребовалось, чтобы сменилось целое поколение ученых, прежде чем поняли вообще вот эту идею, прежде чем ее приняли в научном сообществе. А квантовая механика, надо сказать, создавалась очень молодыми учеными, и их так к ним с очень большим доверием относились. И Эйнштейн вот, по поводу вот этого всего эксперимента, всей этой идеи, говорил, что Бог не играет в кости, на что Нильс Борр ему отвечал, что Эйнштейн, не указывайте Богу, что делать. Вот. Так что, если у вас не получается абстрагироваться, опять же, от интуитивных принципов, о которых я говорил в вы не расстраивайтесь у целого поколения ученых в начале 20 века, именно тогда создалась квантовая механика, это тоже не получилось. То есть многие именитые ученые, в том числе Эйнштейн, до самой своей смерти, не могли принять, вот, что результат эксперимента случайен. Ну что ж, я тут обещала математику. Перейдем к математике. Вообще квантово механическая система ну, в нашем случае, это наш шарик он тоже является квантово-механической системой, описывается так называемой волновой функцией. Это никакой не трезубец, это греческая буква Пси. Ну, так сложилось, что называют волновую функцию буквой Пси. И она у нас состоит из суммы волновых функций каждого конкретного состояния. То есть из суммы волновой функции красного шарика, зеленого шарика и синего шарика. Перед каждой вот этой вот менее главной волновой функции, скажем так, Стоит коэффициент, который, собственно, и означает вероятность того, что у нас получится красный шар, зеленый или синий. То есть этот коэффициент в квадрате — это будет красный — 3 десятых, зеленый — 5 десятых и синий — 2 десятых. Но, естественно, в эксперименте никто не наблюдает за какой-то одной частицей. Это зачастую невозможно. То есть наблюдают за огромным количеством частиц, поэтому эксперимент носит статистический характер. То есть, ну как это, опять же, на примере нашего многострадального шарика. Если у нас 100 тысяч шаров в нашем мешке, и мы их такие разом все высыпали, то мы увидим, что из них 30% казались красные, 50% зеленые, 20% синие. То есть будут иметь вот такое распределение, как на картиночке. Перейдем к какому-то примеру, более приближенному все-таки к квантовой механике, а именно к распаду ядра. Ну что на данный момент вам нужно знать о самом процессе распада ядра? Это то, что вот у нас есть одно большое ядро, оно берет и распадается на составные части. Суть в том, что этот процесс имеет вероятностный характер. Оно либо распадется, либо не распадется. Но как-то однозначно сказать, распадется оно или нет, нельзя. Графика вероятности распада от времени выглядит следующим образом. Горизонтальная черта — это у нас 100%. То есть никогда, ни в какой момент времени вероятность распада не достигнет 100%. То есть ядро вот всегда, оно может остаться не распавшимся, но постоянно будет увеличиваться вероятность того, что оно распалось. И с этим процессом связан один очень такой немного живодерский, но мысленный эксперимент, поэтому я попрошу защитников животных не покрутить. Представим себе, что у нас есть коробка, в коробке есть детектор и одно ядро атомное. Если ядро распадается, то детектор, соответственно, срабатывает, то есть ну, выдает некоторый сигнал. Он выдает этот сигнал на склянку с ядом, и склянка с ядом открывается. А в коробке помимо всей вот этой вот адской машины сидит еще код. И если склянка с ядом открывается, то кот умирает. Посмотрим на вот этот график. Здесь в определенный момент есть период полураспада, то есть момент, когда вероятность того, что ядро распалось, достигает 50%. То есть 1-2. Ну, значит, запираем этого кота с этим ядром-детектором в нашу коробку. И что происходит? Вот в этот момент ядро одновременно как бы распавшееся и не распавшееся. То есть мы его можем привести к какому-то конкретному состоянию, только открыв коробку вроде как. Ну, хорошо, с ядром еще, ну окей, ну какая разница, распался, ну, не распался, мелко вообще что-то. Вот. Но детектор сработал или не сработал? Одновременно. И сработал, и не сработал. Склянка открылась, и не открылась. Код и жив, и мертв. Одновременно. А вот это уже что-то странное. Ну, разве можно быть живым и мертвым одновременно? Этот эксперимент был предложен Эрвином Шрёдингером для того, чтобы показать неполноту квантовой механики при переходе от... Микромира к макромиру Однозначного мнения по этому вопросу нет сейчас еще в научном сообществе Что, что там происходит с этим несчастным котом Но большинство ученых все-таки придерживаются мнения Что тот самый процесс наблюдения, который, э, который так важен в квантовой механике Он происходит, собственно, тогда, когда срабатывает детектор То есть все, в этот момент у нас ядро переходит в какую-то определенный стань То все, в этот момент оно распалось И э, кот одновременно живым и мертвым не оказывается ну, я вам рассказала про один такой мысленный эксперимент, но вообще, если вы откроете статью в Википедии под названием «Квантовая механика», там есть целый раздел со всякими парадоксами, экспериментами, можете почитать. Но вообще я бы советовала почитать в Википедию, если вам интересна эта тема, почитать там различные статейки, достаточно толково написано. Ну, раз еще про то, что читать, то посоветую еще пару книжек. Ну, если вы обладаете хорошей математической подготовкой. И если вы немного умстый мазохист, конечно, можно читать такой классический учебник по квантовой механике. Это Ландау Лившиц, «Квантовая механика». Но его сложно читать без какой-либо подготовки, то есть лучше какой-то курс до этого пройти. Я бы советовала книжку Саскинда, тоже «Квантовая механика». Написана достаточно простым языком. Перед каждым разделом присутствует такое математическое вступление, что нужно знать для того, чтобы понять следующий раздел ну, в общем, достаточно интересно. Ну и как студент МИФИ я не могу не посоветовать лекции своего преподавателя, которые выложены на сайте МИФИ. Лекция Муравьева Сергея Евгеньевича по квантовой механике для третьего курса. Это все как бы с присутствием математики, то есть все существенно более серьезно, чем моя лекция. А если интересно больше что-то научно-популярное, ну тут э, очень много различных книжек, очень, ну практически в любой научно-популярной книжке такой по, по, по физике присутствует какой-нибудь раздел по квантовой механике. Единственное, что я попрошу избегать таких вот названий вроде квантовый рост личности, квантовая теория сознания, потому что к квантовой механике это не имеет никакого отношения. Ну, у меня на этом, в общем-то, все. Спасибо вам за внимание. У меня вопрос, а является ли вообще само понятие квант-меха, скажем так, нашим... Нашей ограниченностью, как наблюдателя. То есть, вот э, мы, то есть наши инструменты они просто не позволяют адекватно наблюдать вот эти все события. И поэтому вот мы вынуждены вводить такие вот, может быть, терзаться математические аппараты для того, чтобы как-то согласовать картину. Нет, тут дело вообще не в том, что у нас какие-то не такие инструменты, или они какие-то плохие. А вся вот эта вот фишка с наблюдателями, она вводится математически, вообще без учета того, какие у нас инструменты, никаких ограничений на них не накладывается. Идет речь только о взаимодействии макроскопического объекта с микроскопическим. Вот. Нет, ну вот смотрите, мы же меняем фактически состояние частиц, когда там вот ну, ударяем по ним электронами, фотонами, и меняется их состояние. И соответственно мы не можем наблюдать частицы, как бы вот в чистом их виде, вот как вот они там взаимодействуют, не, не долбя по ним такими же частицами, импульсы которых на самом деле в общем -то, ну, одного порядка. Ну тут дело не в том, что мы по ним долбим. А тут дело в том, что мы уже потом, почему мы подолбили взаимодействие макроскопически. Опять же, там очень много математики, как это все объясняется. Я правда, если я сейчас углублюсь в математику, которую я, честно, вам признаюсь, я сходу сейчас все это не опишу математически, то мне тут не хватит никакого времени, и мы за регламент выйдем. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, чем квантовая механика вообще нам помогает? Я вот, например, поэт с квантовой механикой. Я вот, ну, вот сегодня знакомлюсь, и я не понимаю, чем мне может помочь знание о том, что жив там кот или мертвый кот. Ну, чем она мне может, чем она помогает мне? Ну, на самом деле, конкретно вот одному такому простому обывателю знание квантовой механики вообще никак не поможет. То есть, ну, это просто развитие мозгов. Но э, в свое время квантовая механика, ну, не только в свое время, в наше время – у нас не было бы очень многих вещей. Например, любой, кто обладает хоть каким-нибудь гаджетом, в гаджетах работают принципы квантовой механики, там, квантовая связь и так далее. Вся физика элементарных частиц использует принципы квантовой механики. Вот. А дальше это уже в практическом применении. Конечно, так-то, знаете, ну, на любую тему научную не очень можно задать вопрос, а зачем мне это знать? Ну, в общем-то, ну незачем. Вот сейчас говорили о практическом применении квантовой физики. Очень часто вспоминают про квантовые компьютеры и квантовое шифрование. Можете прокомментировать каким-то образом? Ну, Я могу прокомментировать про квантовое шифрование, про то, что суть в том, что мы как только вмешиваемся в квантовую систему, мы изменяем ее состояние. И таким образом… Это нам позволяет делать, скажем так, квантовую связь, которую невозможно перехватить. То есть если кто-то перехватит сигнал, то об этом сразу же станет известно. Очень много слышал про эффект квантовой запутанности. Можете пояснить хотя бы ну, примерно принцип работы? Потому что, насколько я помню, ну, как я понимаю, это именно магнитное взаимодействие спинов друг с другом. Не совсем, но суть квантовой, меха суть квантовой запутности в том, что у нас вот две частицы располагались рядом, после того, как их разнесли на некоторое расстояние, там сколько угодно большое, они все равно как бы получаются связаны. То есть это вообще не только спины, это вообще ну, любые да. характеристики меняются. Ну Да, но спины как бы в основном. Понятно. Спасибо.